Всем привет, записываю свой отзыв по результатам прохождения курса Максима Петрова, курса начинающего инвестора. Меня зовут Владимир Лобода, я работаю наемным сотрудником в компании Дубльгиз, да, сам я живу в городе Новосибирске. С инвестированием я познакомился, наверное, году в 2008, вложил свои деньги в свой первый ПИФ нашел по его инвестиционный фонд в каком при каком-то банке, когда я зашел в ПИФ, соответственно, все мы знаем, что произошло в 2008 году, там произошел кризис, половину денег в этом ПИФе я сразу же потерял, ПИФ этот насильно закрыли и инвесторов деньги заставили забрать. Это моя первая серьезная потеря финансов в инвестировании, для меня большим шоком было не падение рынка как таковое, а то, что взяли и банк просто закрыл это направление, просто взял свернул инвестиционную деятельность, пиф позакрывал и своих инвесторов фактически кинул. Я бы, наверное, если бы не банк, продолжал бы сидеть в просадке и спокойно бы ждал, когда в общем, перерастем это падение. Дальше я, наверное, про инвестиции на несколько лет забыл Вернулся к ним году в 2015 И в этот момент я еще и наткнулся на книжки всеми нами любимого Роберта Киосаки вот. И тут я натыкаюсь на территорию инвестирования У них там достаточно много различных идей, различных проектов Вписываюсь я в коучинг по доходным домам прохожу его и по результатам значит, этого курса покупаю доходный дом. Риски не просчитывал, просчитывать их не умел, на что смотреть в доме вообще не знал, вот, потому что эта тема такая, что мне нужно тоже хорошо очень разбираться. И я купил не тот объект, купил его достаточно дорого. В общем, пролетел по полной программе, ну, на самом деле как бы потерял это там немного, рентабельность где-то ближе к нулю, скорее всего, приближается. И вот с этим домом я мучился года. Три, наверное, параллельно еще другие возможности и способы значит, умножения капитала. Ввязывался там и в различные пирамиды, и в хайпы, и в пам счета в Форекс, доверительное управление, условно доверительное управление. Да? В общем, терял деньги направо и налево, с суммами я рисковал как бы небольшими, но тем не менее это было там, по несколько тысяч там, или десятков тысяч рублей, и в процессе вот, набивания этих шишек э, с территории инвестирования я потом еще и э, банкротствами там позанимался, тоже попробовал себя в теме банкротств. Дальше меня увлек после территории инвестирования их партнер Стас Рождественский, и на одной из конференций, которые Стас организовал. Я как раз увидел выступление э, Максима Темченко. Вот, его идеи мне очень понравились, тем более история такая у него была близкая, когда он в свое банкротство встрял. С э, Максимом Темченко я стал смотреть его YouTube, э, э, значит слушать его мысли, и записался на его тренинг «Финансовая перезагрузка». Не знаю, не скажу, что я много каких-то идей почерпнул с этой финансовой перезагрузки, но услышал про финансового консультанта Максима Петрова. Но на тот момент мне казалось, что, блин, такой чувак, значит, который работает с миллиардерами там, или миллионерами хотя бы, да, а возможно даже и с миллиардерами, куда мне до него рукой не дотянуться. Вот. Но тем не менее как бы Максим Петров, если я там где-то записал, что нужно про вот этого человека знать, вот. и на удивление в какой-то момент там, в один из уроков значит, Максим Темченко делает какой-то там бонусный каст был или что-то, и там как раз Максим Петров появляется, что-то рассказывает и упоминает скольз про какую-то там программу, я давай гуглить, давай искать, нашел в Ютубе ролики Максима по инвестициям, посмотрел их, нашел его сайт. Там какая-то уже была программа, то ли погружение в инвестирование, то ли что-то такое. Я ее сразу же купил, не думая. Вот, посмотрел. Мне все понравилось. Как бы идеи Максима очень близки. То есть у меня никаких не было сомнений, когда я покупал экспресс-курс, будет ли он полезен или нет. Потому что, ну, как-то, как я не знаю. В общем, Максим своим, своей подачей своими рассуждениями, он мне в душу запал на самом деле, потому что вот эти вот идеи капитала семьи, о них вообще мало кто говорит, плюс идеи касательно сохранения капитала, того, что не стоит гнаться за высокими процентами, плюс благотворительность тоже, как бы, это мне тоже идея также она мне очень близка, она меня как бы волнует, тревожит. Я благотворительностью даже до Максима еще занимался, на самом деле. Суммы эти были небольшие, на самом деле сейчас я их стал увеличивать. И плюс делают регулярно. Сейчас я целенаправленно нашел пару значит, благотворительных фондов, в которые регулярно ежемесячно деньги перевожу. То есть вот эти идеи, на самом деле, они мне оказались очень близки. И когда я шел на курс, я что на самом деле хотел получить? То есть у меня уже было представление в целом, что нужно откладывать там, значит, себе на подушку да, там, безопасности, стабильности ну, и так далее. Вот то, про что говорит Максим, Максим Кемченко, стабильность, там, независимость, финансовая свобода и так далее. Вот. А как до них добраться, да? ну, помимо увеличения активного дохода, с этим все понятно. Ну, я имею в виду, что понятно, что его нужно увеличивать. Вот. А что делать с инвестициями, на самом деле, непонятно. Но, но эта тема мне, она, ну, я не знаю, как-то она мне, на самом деле, ближе, чем увеличение активного дохода. То есть именно инвестиции. Но, тем не менее. Вот. И как управляться инвестициями, на самом деле, несмотря на то, что я уже много шишек набил, по-прежнему понимания это не было. То есть не было структуры. Хотелось эту структуру получить. То есть каким образом формировать свой портфель? Как его делить на доли как выбирать процент этих долей, какие инструменты включать в эти доли, в каком отношении эти инструменты включать. И вот то, я не знаю, мясо, про которое много просили на вебинарах Максима, мясо, мясо, да, дайте нам конкретные акции, конкретные там, я не знаю, облигации. Вот этот момент меня вообще практически не интересовал, потому что ну, понятно, что сегодня Максим скажет, какие акции нужно покупать, да, а на следующий год кто вам скажет, какие акции нужно покупать, хотелось бы, чтобы все-таки были не готовые там уже испеченные пирожки выданы, да, а рецепт того, как их испечь, хочется его получить, вот, и на самом деле я его получил, по крайней мере, Максим показал каким образом, какими инструментами нужно воспользоваться, не как это сделать, чтобы подобрать себе конкретный набор акций в портфель, конкретный набор облигаций в портфель, как это можно сделать на основе инвестиционных фондов у нас в России, например, существующих с открытой информацией, да, из которых можно подчеркнуть эти, эти знания. Вот. Как анализировать, в принципе, акции финансовые показатели, на что там нужно смотреть, то есть вот эти вот вопросы Максим достаточно четкие ответы давал. И это круто. Это круто. Вот это я считаю мясом, на самом деле, а не конкретные там, рекомендации по покупке, а не конкретные торговые сигналы. Что еще? Ну и завершающим аккордом, конечно, всего значит, этого курса стало появление ежемесячной значит, обратной связи от Максима. Телеграм-канал, в котором он там, будет публиковать какие-то фишки, значит, касательно инвестирования и проводить вебинары ежемесячные, то есть вот это вот тоже такая вишенка на торте, неожиданная, очень приятная, мне тоже хотелось понять, как, каким образом поближе еще к Максиму можно было бы оказаться, вот это тот самый инструмент, благодаря которому это можно сделать. И что касается рекомендаций, я бы скорее порекомендовал к Максиму Петрову обращаться к тем людям, которые уже какой-то опыт в имеют, желательно, которые бы уже шишек каких-то понабивали, потому что на ну, самом деле до тех мыслей, которые Максим, о которых Максим говорит, созреть нужно. Богатство семьи, Значит, отсутствие ну, сохранения спокойствия, морального спокойствия, да, взвешенного подхода к выбору инструментов, чтобы не гнаться за процентами, за доходностями, за высокими. На самом деле, до всего этого нужно дойти, и если вы просто будете говорить словами человеку, что ну, как бы, несуйся туда, там опасно, значит, не знаю, обороту не лезь в воду, но это все как бы будет в пустоту до тех пор, пока человек сам там не обожжется, не окунется, пару раз чуть не утонет, вот тогда он уже будет понимать, что действительно люди не зря и говорят, поэтому нужен, значит, тот самый капитан корабля, который все-таки укажет правильный форватор, да, в котором нужно двигаться, чтобы до своей цели добраться. Желательно, чтобы уже было понимание того, что хоть Максим об этом и говорит, но нужно, чтобы хотя бы уже как-то там где-то у человека отвлекаться начало в подсознании, что финансовые цели, которые он ставит, они должны соответствовать его жизненным целям, да? и уже жизненные цели, прежде всего, нужно с ними определиться, а потом уже финансовые цели выстраивать для того, чтобы можно было реализовать свои жизненные цели. Буду рекомендовать Максима и Max Capital, потому что, по моим ощущениям, это как раз те люди, которые могут помочь как минимум сформировать финансовые цели да, и а, помочь их достигать, вот, ну и показать инструменты а, для достижения этих финансовых целей. А, вот такой вот получился отзыв, надеюсь, было полезно. Всем спасибо, до встречи!